Иисус Христос заповедовал нам, чтобы мы поступали с людьми так, как бы мы хотели, чтобы и они поступали с нами. А как мы хотим, чтобы с нами поступали люди? Хотели бы мы, чтобы когда мы, не дай Бог, падали в яму, из которой огонь горит, лава огненная, что когда мы идем в эту лаву, чтобы нам говорили, ничего, все нормально, Бог о нем позаботится, пусть Бог его спасет. И мы не будем ничего говорить. Хотели бы, чтобы вам так люди говорили, когда вы гибнете, когда вы переходите дорогу, а на вас едет на большой скорости автомобиль, и ваш друг скажет, ничего, ничего, Бог о нем позаботится. И главное, нужно молиться об этом человеке, не надо ему говорить, что на него едет на большой скорости спортивный автомобиль. Это не есть любовь. Вы хотите, чтобы с вами точно так же поступали? Когда вы видите, что люди идут в ад, а вы молчите, вы ничего не говорите, вы видите, как люди идут миллионами, толпами, ваших знакомых, родственников, близких, идут прямо в ад, и вы это знаете. И вы говорите, ну ничего, нельзя, нельзя, нельзя судить людей, не нужно. Пусть Бог о них позаботится, я буду за них только молиться, и все. Да нет, мой милый друг... Ты должен за них молиться, но ты должен их предупреждать, что если они не остановятся на этом ложном пути, который ведет в погибель, они погибнут, они упадут в эту лаву огненную и они будут вечно мучаться в аду из-за тебя в том числе. Вот почему Иисус сказал, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Самое ценное, что вы можете им дать. Это познакомить их с Иисусом Христом. Это направлять их к Иисусу Христу. Это уводить их с этого ложного пути на истинный путь, которым является Иисус Христос, который может их спасти. Поэтому поступайте с людьми так, как бы вы хотели, чтобы они с вами поступили. А вы бы хотели спастись, вы бы хотели наследовать жизнь вечную. Так вот, и дайте этим людям шанс наследовать жизнь вечную.